Всем привет, вы на канале Игры Дроны, сегодня буду играть в игру робок симулятор роста, итак поехали Так, идемте, проезжаем вот так вот, вот конфетку зеленую мы забрали Давайте сейчас мы уменьшимся Так, теперь как-то выбраться отсюда, надо Вот, выбрался, отлично Так, ребята, выходим вот так вот, супер, нужно здесь где-то вишни взять Так, ребята, вот она вишня Так, нажимаем на нее все, мы выросли, наконец-то. Так, вот, ребята, мы выросли. Здесь можем вот так вот прыгать, как гигантами теперь. Вот, видите, как мы прыгаем. И нужно еще здесь найти вишни, чтобы стать еще больше. О, друзья, уже, ну, смотрите, какой я уже большой стал. меня нравится вишня. У меня еще есть вишня. Давайте сейчас их съедим вот так вот. Сейчас еще больше станем. Вот так вот едим. Какие мы уже большие, ребята. Ого, кто за там ходит такой. Так, друзья, давайте еще сейчас походим. Так, вот еще раз вырастаем. Я уже такой большой, ребята, огромный прям. Еще раз вот такой вот огромный стал, ребята, как вы видите. Такой уже огромный. Давайте еще сидим. Какой огромный, ребята, посмотрите на это. Какой огромный, чувак. Так, давайте сейчас еще раз пойдем. Еще раз искать. Здесь найдем еще вишни. Прыгаем. Ого, как я прыгаю, как гигант настоящий. Супер. Так, ребята, здесь еще что-то есть. Синяя синие вишня и что-то. Грибы. Это грибы, да? Да, это грибы. Так, идемте еще раз поищем. Ого, здесь столько вишни, ребята. Очень много. Давайте берем, берем, берем, берем. Все, берем. Давайте вот так вот дверь ставим еще больше. Мы встаем. Я гигант. Смотрите, ребята, какой я гигант уже. Посмотрите на это. Какой огромный. Я же как настоящий гигант, ребята. Тут здесь ничего еще нету. Так, вот еще одна мишня. Давайте съедим ее. О, какой я большой стал. Огромный просто. Так, идем где еще поищем мишню. Так, вот так вот прыгаем ничего здесь нету интересно. Так, прыгаем вот так вот ого как я прыгнул отлично только ничего здесь нету ого, еще один гигант вот он гигант он больше чем я правда Приятный чувак какой то монстр наверное похоже на монстра не могу прыгнуть на крышу, вот все запрыгнул о вишню давайте сейчас возьмем ее. Взял практически. О, у меня уже столько вишни, ребята, я сейчас вообще просто гигантом стану. Давайте берем. Так, надо проверить, место было. Едим ее. Так вот, едим, ребята. Я уже такой огромный стал. Так, друзья, идемте дальше. Тогда сейчас найдем монеты. И вишни тоже. Так, вот, монеты. Так, это кто такие? Это такой маленький куда-то ну, ушел ну ладно ребята Давайте сейчас будем искать вишни еще вот этот гриб я буду уменьшаться из -за... так здесь ничего нету вроде бы нет еще попытаемся найти что-то я обычно в этих в траве находится вишни вот здесь есть одно Вот здесь куча их отлично, ребята, давайте. Вс, берм еще там. Одна была лучше. Да, вот она. И забираем. Отлично, теперь давайте. Сейчас это все съедим. Стоем выше, ребята. Огромными уже стоем. Так, давайте, сейчас. Пойдем немного. Так, давайте идемте дальше. Так, вот он мелкий. Эй, мелкий, поешь еще вишни. Так. Пытается что-то найти. Но у него вообще ничего не получается. Так, я сейчас буду искать еще одни вишни. Так, друзья. Вот мелкие еще не сходят. ищи что-то. Наверное, вишни вишни. Так, здесь ничего у нас нету. Нет. Странно, где все вишни? Гиганты их ничто съели. Так, идемте еще поищем. Так он такой, как я, бегает. И он меньше. Ну ладно, ребята, давайте сейчас еще найдем что-то. Вон он еще один мелкий там бегает. Так, здесь на крыше есть эти грибы. Мне они не нравятся. Так, это мелкий один. Вообще самые мелкие наверное только с оттуда вышли. Ладно. Так, друзья, так здесь ничего нету. В траве. В траве вроде бы ничего. Так, здесь есть монета. Забираем. Так, друзья, давайте еще что-то поищем. Так вот, я уже здоровый. Прыгаем вот так вот. Давайте еще раз, ребята, давайте. Не успел, ну ладно, давайте вот так. О, там грибы, куча грибов, куча давайте. Нет, там не куча, их только два. О, не грибовые. А этих вишней. Три штуки их здесь. Давайте сейчас съедим. Вот мы уже гиганты стали. Еще какой-то гигант съеду. Не на голову прыгну, что Да. Так, друзья, давайте сейчас вот сюда вот прыгнем. Уго, куда запрыгну, ребята. Смотрите, здесь можно найти вишню. Так, друзья, давайте сейчас идем еще вишни. Вот еще две штуки. Как я уже хожу, такой огромный гигант. Еще сидим вот так вот. Какой гигант ребята, какой Посмотрите просто на эту. Какой гигант уже здоровенный. Мелкие ходят все. Под ногами. Так, друзья, ой, здесь куча деревьев может здесь что-то есть? Прыгаем вот так вот на дереве О, я прыгаю. Классно. Так, здесь что-то есть, вроде. Или нет? Все деревья просто ломаю, ребята. Здесь яблоко лет. Давайте едим. Ой. Зачем я их съел? Давайте сидим съедим. Тогда... Ого. Кто? Ребят, это что я? Где ты? Ты такой огромный, уго. Так, вот это я, на такие. Это получается яблоко уменьшает, а банан еще больше делает. Я самый огромный здесь, наверное. Банан ты наверное самый редкий. Такой огромный, ребята. Ребята, наверное, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. На с вами был Андрей, на всем пока!